Вспомним, Милошевич. Вот, смотрите, я делаю очень простую вещь. Есть два примера борьбы с э, диктаторами, которые начинали захватнические войны и существовали геноцид. Это господин Саддам Хусейн и господин Сабадан Милошевич. Э, в первом случае мы видели, как против Саддама Хусейна была организована военная операция. Его военным образом вышибли из Кувейта. Э, войска союзников прошли значительную часть иракской территории. Против рака была объявлена бесполетная зона, беспрецедентные санкции, голод, нефрабменное продовольствие. И товарищ Хусейн прекрасно прожил еще 13 лет в главе этого богоспасаемого государства. В случае с господином Милошевичем мы видели санкции 92 -го года, инфляцию в квадриллионы процентов, падение экономики на 36 процентов. И где стал товарищ Милошевич? В кресле президента, социалистической службы Красави. После чего максимум, что удалось она сделать, это удалось довести дело до Дейттенского соглашения 1995 -го года, когда произошло остановка прекращения огня. Но когда? Но тогда же был создан трибунал. И в 1999 году, когда Милошевич полез Косово, он был внесен в список к выдаче этому трибунала, будучи президентом Югославии. После этого, неожиданно, популярность его упала настолько, что он не смог выиграть выборы, начались волнения после чего он ушел с поста президента и своими собственными соратниками был в Гару через 4 месяца. Вот разница двух событий. Либо Путин проигрывает Донбасс и еще 15 лет проигрывает России по принципу Милошевича, по принципу Саддама, либо он ей в Гару по принципу Милошевича. Какие шансы на такой вариант, с вашей точки зрения? Слушайте, шансов не знает никто. Но э, во все времена в науке был принцип... Э, при, ну, скажем, доминировании или бесценный, бесценного значения эксперимента. Стоимость этого эксперимента равна нулю. Его можешь поставить хоть завтра. Отрицательных последствий я просто не вижу. А правильно ли я понимаю, что э, вот когда вы говорите, что Путин объявит военным преступником, а условно говоря, о а Патрушев, Бортников, то есть те силовики, которые... Ну, формально, можно сказать, по чисто формальным причинам, можно сказать, ну, типа в Буче-то они как минимум совсем да, не доказаны. Да, да. А, то есть, таким образом, у этого рода людей появляется большая инициатива спихнуть Путина с шеи? Появляется. Ну, сейчас мы не говорим о военном преступлении, мы говорим о подозрении. То есть, речь идет о том, что Путин объявляется человеком, находящимся в международном розыске по ордеру на арест в международном Будет он объявлен там и выяснится в ходе слушаний, что он абсолютно святой человек, который был введен в заблуждение все подряд, а все подряд скажут, что так и было, что он не смотрел телевизор, не выходил в интернет и вообще находился в коме все эти там 58 дней. Это другой вопрос. Это будет проблема судебной власти. Но так или иначе, сам по себе факт, что он его хотят в Гага, а господина э, там, Медведева или господина э, знаю, там, любого можно взять, там э, Собянина, Мишустина, Силуанова не хотят, это факт. И в этом случае, конечно, э, наоборот, как можно больше людей нужно оставить за пределами этого круга, с тем, чтобы сформировать максимально убойную группировку, которая будет хотеть, чтобы Путин туда отъехал.